Всем привет, кто смотрит. Сегодня я хочу вам показать, сколько времени занимает запись песни. Хоть она уже и была сочиненная, но мне пришлось ее доработать и довести до ума, до, так сказать, моего идеала. Здесь я покажу, со... сколько требуется сил, времени, терпения, трудов, нюансов и так далее, и так далее. Мелочи, беготни. В общем, все сейчас будет видно. Ну так, приступим. Я пришел на студию, барабаны я уже записал. То есть здесь я записываю бас-гитару. То есть записать, посмотреть. А записал, прослушал. Когда я отхожу, я обычно слушаю. Мне там почему-то больше нравится звук именно издали, чем в монитор. монитор то понятно, я так слышу, но как слышно в отражении, непонятно. Вот. Я собираю картину из полного звука вот значит пишу пишу пишу здесь 4 часа съемки непрерывные в ускоренном режиме когда я ставил теле когда я ставил телефон на, а, на запись у меня было сто процентов зарядки только только я вот закончил записывать все у меня там осталось по-моему три процента то есть записать барабаны тупо не получилось бы никак физически ну, как я и делал? Ну, как я и делал, я сидел на клавишах, просто там тыкал, тыкал, там, Может, так нравится, так нравится. Вот, а сейчас я записывал бас, сижу, думаю, что же сделать, что же сделать? Губы, губы пограют, это поздно. Блин. И это тоже, Табриться надо. Так, притащил примочку бас drive чтобы немножко усилить эффект припева, чтобы он был помощнее с перегрузиком. Вот, сейчас... С ним играю. Звук настроил, все пучком. Чем вот уд... глаза так бегают? Чем удобно бас писать? Его в не в окно, это можешь сидеть спокойно записывать. С акустикой, с электрогитарой все намного сложнее. Так, вроде все, бас понравился. Теперь послушал. Пишем акустику. Микрофон поставил, все настроил, все хорошо записываем записываем записываем ровненько аккуратненько чтобы все было четко это я слез с этого кресла потому что оно скрипит и пересел на маленькую табуретку он слышно как она скрипит поэтому вообще нереально было записать гитару без лишних шумов так гитарку записал губы погрыз вот так угу. молодец дебильная привычка все никак не могу от нее избавиться так теперь мы пишем электрогитару то есть принести туда микрофошку перетащить туда комбик все подключить настроить и сейчас самое самое интересное начинается сейчас я буду настраивать звук бегать туда-сюда вот так гейна немножко побольше нет или поменьше или сверхов? или серединки? также блин непонятно там в будке звук один, а через мониторы выходит совершенно другой, там уже обработка какая-то есть. И вот начинается. Да, на гитару я много времени убил. Во-первых, потому что я давно ее не играл, этой песни лет 5. И она так была записана. Я записал. Ой, не, не 5. Не 5, вру. Ну, 3-4 три, три, примерно. То есть я ее еще до этого записал. Но так это коряво было, потому что я только начинал заниматься звукозаписью дома в каких-то жестких условиях, с комнаты, где там эхо, я не знаю, как будто ты в, в туннеле. Ну, образно. Вот. Сейчас гитару. Пишем, пишем. Водички попить. Да, водички. Когда я губы говорить, будет интересно. Сейчас пока я соло придумаю, прям нос, один нос торчит, <свят> опустил прям весь в работе, такой, весь в гитаре, глаза уже в кучу, уже вот так вот просто, да, тяжело, конечно, устал, но ничего, дальше работать, дальше, дальше, дальше, фигачить. Так, записали. Слушаем. Что ж такое-то? Слушаем, слушаем, слушаем. Нет, нет, надо переписать, наверное. Так. Так, аккорды, аккорды, да, аккорды записали. Если бы песни у нас на самом деле так быстро записывались. Флэш! Ты сам наверное, с собой даже разговаривал, только что. Жесть. Так, вот это сейчас соло, я придумываю. Башка так трясет. Так, так, так, так. Ну, что там у нас? Играем. Хорошо, что хоть звук наконец-то настроил, и не приходится бегать туда-сюда. Удовлетворил, так сказать так думаем думаем что-то глаза так бегают так вот это прям теппинг, я играю в конце Ага, так гитару записал хорошо слушаем слушаем вроде ничего вроде пойдет теперь сейчас буду записывать вокал стоечку поставили все хорошо пишем куплет записали э, послушали вроде не из надо переписать переписали послушали э, так вроде ничего пишем дальше второй куплет записали послушали вроде ничего дальше пишем чуть-чуть а, переписал какие-то моменты теперь мы пишем бэки там есть дабл бы дабл треки вот, с усилением на припеве чтобы было Прям, ух, помощнее. Вот. Записал, записал, послушал, все, все устроило. Теперь садимся сводить. Вот эта вот полосочка, которая бежит, это ползунок, момент песни. То есть она прослушивается сейчас. Это вчера. Один раз послушали, второй раз послушали, третий раз послушали. Все ли устраивает? Вроде все устраивает. Начинается компрессия, эквализация, вся вот эта лабудень каждую дорожечку, там барабаны настроить, комнату и так далее. Чтобы все звучало. Вот это я сейчас сижу. В Кубесе есть стандартная программа Тюна вокала. То есть когда никто же спеть идеально не может, поэтому там какие-то нотки приходится втыкать не, допустим, на четверть тона или эм, там на одну восьмую тона, Я вот прям беру чуть-чуть их прям в вместо, и получается вообще красота, прям, прям идеальненько. На концерте, конечно, такого не получится, но на то он и есть живой звук, а на записи нужно сделать обязательно, чтобы все было четко, все было ровно. Типа как? Ну, потому что если какие-то косяки будут, ты каждый раз будешь это слышать, это все-таки записи задолбает. Все, свел, песня выгрузилась. Вот, в принципе... Все, что у нас получилось. Теперь послушаем, что же это вышло. Не послушаем. Послушаем. Так... верю в то, что жизнь игра и люди бежки, что миром правит наркота, как не вдохнуть нам никогда этот аромат свободы, что как бы ни старались мы нашим силам не сыграть погоды. Нет, это не так, я не верю в С тобой все разрешится И за друзей стоим горой Лишь бы не спалиться Ведь нам важнее всех и вся Наша верность понарошку А сами даже не подумаем последнюю отдать крошку Нет, это не так Я не верю в эти строгие Мир это не враг Люди сами себе боги Дружба и любовь Наша движущая сила Редактор Субтитры сделал